Всем добрый вечер, 7 января. Информация по просьбе трудящихся. Я, возможно, так вот уже надоедаю со своей этой короткой, такими частными короткими роликами. Но что-то пригодится. У нас есть в пчеловодстве факторы, которые нас роднят, объединяют. Но есть такие, которые и разнят в чем. Объединяет, конечно, пчелиная семья, понятно. Но мы все можем быть абсолютно разные в технологическом вопросе. Это разные системы ульев, это разные породы, это разные технологии, направления медовые, там маточное молочко, пакеты и так далее. На сегодняшний день вот из того, чем я занимаюсь, двухматочное содержание и изоляция маток, в основном мы приводили в пример лежаки, корпусные системы и так далее. Но есть и такие варианты пчеловождения, как содержание в павильонах. Пчеловоды... Стали вот, вот такой тупик, затруднение, потому что так маневренность там ограниченная. Можно ли заниматься двухматричным содержанием в условиях ограниченных возможностей павильона? Там все строго, все стационарно. Но сейчас вкратце обсудим, насколько это возможно и нужно ли. Ну, нужно ли это будет чего-то определять, а насколько возможно, сейчас я... Постараюсь вам довести до логического понимания. Платформа и павильон. В чем разница? На колесах и те, и те, но платформа это такой переходящий вариант между стационарной пасекой на земле, где на подставках, и павильоном. Возможность маневренности, понятно, не обсуждается. Но на платформе можно делать маневры такие же, как и на, на земле на подставках. От, подставил в сторону, отводки сделал на другой платформе. Павильона того мы такой возможности не имеем. Но на всякий случай вкратце скажу, какие варианты даже на платформе. Двухсемейная, если вопрос стоит, двухматочного содержания. Может быть двухсемейный, двух вариантов. Мы недавно об этом, об этом говорили. Обгуливается матка либо внизу, а вверху вверх поднимается плотная, через лухую переродку, либо вверху обгуливается, а внизу плотная. Между ними делается ротация рамками после гола матки и так далее. Идет развитие общего, в конце сезона, вернее, не в конце сезона, а перед главным взятком – этот общий стояк с двумя матками нарощенными, которые нарастили силу, объединяется для общего медовика. Бывает желание двухматочного содержания. Возможно ли? Да, конечно. Есть варианты. Какие варианты? Вот опять я сейчас перехожу к вариантам, и чтобы не было упрека, вот путаницу вы вводите. Это путаницу не я вношу в эти все обсуждения. А путаницу уносят пчеловоды, потому что тут на севере, тут на юге. Там уже зацвело, там уже отцвело. Поэтому пер, та технология, которую я дал сразу с самого начала, лет 15 назад, конечно, она претерпевает сейчас изменения в силу таких вот географических разнообразий. Поэтому если вот на платформе двухматочная кто-то хочет держать двухматочную, пожалуйста, варианты делаем. Либо, на, либо в стороне отводки, либо на запасной платформе. Это точно так же, как запасной комплект Урьев. У пчеловода должен быть стопроцентный, я считаю, стопроцентный минимум запас старый. Точно так же, возможно, будет и запасная платформа, на которой можно делать отводки на старых матках. Если двухматочная была э, с весны семья, то есть развитие, значит можно делать на второй платформе. Либо отводки одиночки, либо двухматочный отводок через разделительную решетку сразу. А здесь обгуливать маток молодых. Но для того, чтобы быстрее обгулять маток здесь, потому что мы как только забрали плодных маток, конечно же здесь потянут свеща. Хорошо, если период далеко еще до роения на, второй, на втором поколении пчеловод сделал отводки то сработает и свищевые выйдут, раения не будет, потому что семья, если в роевой паре и в кульминации развития, то может зароиться на молодых матках и на свищевых и на тихой смене, ну и на роевых тем более. Поэтому, чтобы ускорить ситуацию обгула маток, и есть, есть семья воспитательница и уже созревшие маточки, Ну, каждый пчеловод будет подстраиваться к этому периоду. Или же пускай будет свещевые, такой самый дежурный вариант, самый простой. Значит, не с нижнего корпуса убираем весь расплод, после того как сформировали отводок, убираем весь расплод вверх. Если остался, не умещается на ну, верхний корпус, значит, концентрирую внизу медовый, перговый и печатный. Через пять дней будет первый печатный маточный. В это время мы можем подставить печатные на выходе от семьи воспитательницы. Но, когда мы сюда подставляем маточник, здесь не должно быть маточника своего и открытого расплода. Глухая перегородка. Весь расплод, даже открытый еще, который остался вверху, и ставим туда маточник. Разворачиваем на 180 градусов. Вся летная ушла вниз. Здесь прецедента выхода роя не будет. Перестраховаться молодыми матками, чтобы не выскочил рой. Потому что выскакивает в роевую пору, ничего его не удержит. Когда мы развернули на 180 градусов, ушла летная пчела вниз. Даже при наличии открытого расплода и чужого маточника с первая матка выходит, первая матка, уничтожает соперниц. И они одинаково обгулится. Очень важный момент. Очень важный. Запомните для на всех на, для всех систем, для всех систем ульев эта тема очень важная. Как обгулять, как ускорить обгул маток и не молодых. И не отраить, чтобы не отроилась. Это семья с молодыми матками. Между ними глухая перегородка. Строго. Глухая перегородка. Почему? Потому что не должно быть контакта. Летная вся ушла вниз, затем обгуляются матки, разделительную решетку мы ставим, они без проблем работают в двухматочном содержании. Если работали в двухматочном, какой еще вариант? На верхних матках делаем сборный. Отводок двухматочный, сборный двухматочный. Летная ушла объединяется без проблем. Двухматочное содержание уже на новом ну, месте, на платформе. А этих маток в изолятор нижних. И если нужно взять товар, пчеловод применяет эти семьи, то есть использует для получения товара с первых медоносов. Ну и, наконец, павильон. В чем разница? Я сказал вначале что очень ограниченные возможности по маневрам. Все строго за... запечатано в одной плоскости, в одном месте стационарно. Какие могут быть варианты, в принципе, очень немного их, для того, чтобы организовать двухматочное содержание. В основном это двухсемейное будет. Вот внизу медовые корпуса я показал. Двухсемейное. Можно обгуливать. Маток появился только, По начал появляться первый печатный расплод, трудневый, когда уже можно гулять маток. Все, мы вверх... Два варианта, как я в этом показывал. Два варианта двухматочного, двухсемейного содержания. Либо внизу матка обгулится молодая, либо вверху, через глухую перегородку или двойную сетку. А затем уже можно их развивать так вот в двухсемейном и дальше. И, наконец, сезона когда главный взяток объединять в общий медовик. Или же убирать плодную матку на втором поколении и обгуливать, сколько у вас маточ, корпусов есть, столько можно обгулять молодых маток. Вот здесь будет сразу двухматочная, но уже с молодыми матками. В этом случае двухматочная, пока мы их старую матку с молодой, состояние примирения введем там предварительными предварительным содержанием через сетку уже конец сезона их нужно объединять в общий медовик здесь будет быстрее поэтому вот такие вот небольшие ограниченные довольно таки возможности двухматричного содержания в павильоне ну в общем где-то так может что-то пригодится кого-то на мысль наведет общение вот в таки, такие вот и общение экспронтом не обязательно ту тему вот которую я сейчас озвучил именно она должна вот и лечь там прям технологически для пчеловода и мысленно и практически он уже представляет он может эта тема может сейчас и общение навести на мысль на мысль которая где-то гуляла, этот пазл у, у, у пчеловода. Он не мог его выудить, поймать и создать, при, прикрепить к этой общей картине, чтобы было уже понятно, с чем начинать сезон. Так что всего доброго. Будем общаться, как я сказал, перед этим. Ну и я думаю, не буду надоедать вот со своими такими вот экспромонт-роликами на будущее. Будет тема, будут вопросы, нужно будет, значит, пожалуйста, мало ли, что-то пригодится. Всего доброго, до свидания.